Всем привет, на связи мистер Офицер, и продолжаем проходить игру Shadow of the Tomb Raider. Сегодня ларкой мы выберемся с этого местечка под названием гробницы стани взгляд судьи. В прошлый раз, как вы помните, мы тут достаточно времени потратили, чтобы тут побыть. В общем, попытался я с вами неоднократно туда попасть, но и без вас попытался еще парочку раз, раза три, и у меня, к сожалению, не вышло, и... Я понял, что скорее всего да мы попасть-то можем. Но ну, если мы твой супер-пупер взгляд сделаем, то к сожалению ничего у нас там не подсветит. А значит нам туда сроду идти. Значит мы просто выходим с данной грубницы и движемся. Движемся. Я не знаю куда. Давайте посмотрим, что у нас вообще тут предложено будет. Предложено у нас будет двигаться, как мы видим, в ту сторону. Опять все понаросло, все понабегало. А, беги куда дальше. Раз такие пироги, давайте все-таки бежать, куда нас просят запчасти соберем, так вопрос как туда попасть нам попасть туда нам mm. интересно кстати тут у нас вот есть процент выполнения того что С вами, как мы видим, не все? К сожалению, у нас вот есть тут, походу, склеп, или это то, что мы уже нашли. Странное дело, да? Что здесь? Скорее всего, неизведанно, значит, все-таки нет. Ну да ладно. Итак, нам нужно попасть каким-то макаром сюда. Ну вот. Как-то мы сюда и будем попадать сегодня. Хотелось понять, как это сделать. Так, а здесь мы можем... Это у нас... А дерево. Давайте, помним. Так, а так. Мне теперь интересно, как мы реально можем... Пасть. Здесь мы пройдем, да? полезно, пропрыгай все эй -э -э -э. я так не играю ли так и... этот проход? ну что ты тут стоишь и друг ты? пойдем что ли? не пойдем так здесь мы были да? конечно были ну, что дружище да пошли отсюда Ка не Ну и будем. А, -а, а, у нас же есть тот документ, точно, точно, точно, точно. Давайте попробуем ледорубом все это дело вырубить. Так, так, так, так, так, так. Я вспомнил. Есть у нас. Возможность пошалить немного. Так вот, это. О, еще инструмент. Спасибо. Биту, опять сломанность. Где? Ну что, ледоруб? почему мы его не можем взять, э? не работает это так как я хотел, я думал, и никак не работает, а только что мне эту хрень показывает не вообще числитель только ради инструментов туда больше я тут такого смысла делать так уру взять не взять шкур просто капец давайте посмотрим быстренько в лагерь забежим по Пошкину ну, с навыками все понятно теперь у нас 4 очка пошки хотите создать сапоги вечерней звезды? а за них еще нужно заплатить смотрите ка сапоги с перьями принадлежавшей королеве вечерней звезды полая подкладка позволяет собрать больше природных каждого источника. понятно ноги есть Что За просто перья да, я уверен. Папошки вот так вот выглядят. Хм. Спасибо, но... Я хочу свой облик. Ой. так... Навыки. Давайте все-таки какой-то один изучим, раз мы хотели вот э, сюда, Стоит. а нет, не предстоит, не предстоит, окей, сердце крокодила, вот, наверное, ускорение восстановление здоровья. А надо было заплатить 4 навыка а мы теперь бесплатно это окей ладно раз такая дичь пошла то все же надо счастью Выверцем. Да, да, вас трогать не беспокойтесь. <Слышко> Будь дорогу опираться. Как думаешь, что нас ждет в Пувак Яку? Водопровод, я надеюсь. Меня бы полностью устроил ответ, не Ягуа. Нет места, ничего не могу взять. Не может, не можешь. Покопти. Давай, давай. Гоняй нас. Нам придется прыгать. О, у нас еще инструменты тут. дерево сломайся ты уже здесь что-то ничего хорошего я не только вот какая-то карта да И чё она нам дала? Арта, архив. Спасибо. на походу мы уже были. Там. Пайк. Другого объяснения я не вижу. Нам ничего не показали. Там дорога. Пойдем туда. Черт, трените, ложись. Че? Грузовик встал. Я вижу, что там с этим делать. Иди за мной. Мне это что ты делаешь? Назад. Спрячься! Угу. <говорит> Обмазываюсь. Да? Ну, Грязью. Ох, мы как сливаемся-то. Ага, не стреляй! Что там? Хорошо. Поставь его там. Смотри, чтобы никто не просочился. Отцепите весь этот сектор. Да, сэр! Если тут что-то есть, мы это найдем. Когда было последнее обслуживание? Все, проржаве. Не отдыхайся, Мендер. Что мы тут ищем? Все, что движется и не движется. Они еще не нашли ту реликвию. Хотел бы я первый до нее добраться. Я нет. Почему? Стал бы героем? Стал бы трупом скорее. Нет, спасибо. Я лучше посижу тут и поищу противника. Меньше слов, больше дела, господин. Противник. Да. Хорош леница. Есть сэр. Какого там ужатень? Все видит. И блин. блин. Мысли второй тут. Лара, будь свободен. А это куда делать? Танки как. Тихо, чем занят твой тренд? Я проверю. Их дело не видами любоваться. Придется пойти вниз. Да. Мы знаем, где главный храм. Сейчас нам надо найти любые Стой. развалины, которые мы могли пропустить. Хорошо. Он серьезно застрял. Боюсь его лучше не трогать. Нам придется укрепить мост. Будет трудно найти, на что опереться. Почему ты не проверил мост? Я же велел. Ну да, точно. проверяли этот мост. Вали, я не буду тебя прикрывать. Может, получится вытащить его БТР? -ом? Ладно. Может. Я подумаю. Мы с ними справимся. Опять-таки они так спокойно говорят вот. тут Так, у нас есть возможность дважды Иди влево, я с ними разберусь Что зачем? Прячься Этим вообще пофигу Дурки. Я же сказал сначала проверить мост, сукины У нас Блин, броси ты монить. Я хм. не могу стрелять, а? О, сколько у меня собирается всякой. Эй, всех пощупать. Может это чё можно? А нет. Дадут нам все побегать. так ладно здесь вот у нас было теперь один вот он очнулся его там один просто спал так вопрос Я понял Нет места Ничего не могу взять Капец мы уже инструменты не Только всего на Ставали в себе а Здрасте он даже не стреляет Да Даже не думай Получай. Спасибо. Все хорошо? Да, держи. Даже, говорит, не думай. Может, его добьете, нет? Надеюсь, это последний. Или он уже добитый? Получена новость на ружение и заседает близнец. Рука чашется. Значит, заживает. Тогда, может, лучше бы не заживал. Я понимаю. Я стараюсь не думать о спине. Я тут больше ничего не будет. Жаль. Кстати, как Кстати, легко борьба, он на распадение. Что на Нам тут разбегаться надо разбегаться зажгите преграду я тут подумал а может быть нам стоит стрелами заняться в следующий раз а как считаете сохраним интрижку пожалуй а? С вами был офицерка. обязательно подписывайтесь на канал, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, конечно же пишите комментарии и нажимайте на колокольчик. Всем огромное спасибо за внимание и всем пока.